Всем доброе утро. Первые дроны Камикадзе уже прибыли в Украину. Первые выстрелы из ПЗРК Стар Стрик уже произведены. Беспилотники сбиваются. Первый Орлан-10. Очередная легенда, аналогов нет. Была сбита позавчера или вчера. В общем, было. Вот. Но мне больше всего интересует вопрос с... С крейсером Москва. Вот. Плавучий этот... Плавучая крепость. Вот. Гроза какого-то там флота. Всех кораблей. Всех мастей. Вот. И, ну, в общем, сраться и закопаться. Какой офигенный корабль. Корабль действительно был офигенный. Кстати, сделали его... Украинцы в Николаеве, еще раз напомню для тех, кто не знает. Вот. Хотя тогда, в принципе, все делалось там, вот в те времена. Ну, собственно говоря, не в этом дело. Примечательно то, что корабль оснащен трехуровневой защитой от вот подобных инцидентов. Мне было все время интересно, а что же они с ним сделают? Ну, как же так признать, что такая плавучая крепость взяла да и утонула? Это проблематично. Еще более проблематично признать то, что э, недоразвитые дефективные хохлы со своим недоразвитым дефективным Нептуном, который вообще не летает, не стреляет, и вообще старая ракета, старая советская ракета под... Значит, новым брендом, так сказать. И абсолютно неэффективная, бесполезная штука. Двумя выстрелами утопила такой огромный крейсер. С пол тысячи экипажа на борту. Я долго думал, что они с ним сделают. И они тоже, видимо, принимали решение. Ну, видимо, решили, что лучше его затопить. Вот. Я так понимаю, что какое-то время он даже плыть там мог. Вот. Лучше его затопить, чем все увидят, что в борту у него две огромных дырки от хохлядских Нептунов, которые разорвали так сказать, его в клочья. Система защиты не сработала. Прилетели Байрактары, ослепили корабль. Потом получил он в бочину два раза, два раза по печени. Вот. И, собственно говоря, все величие закончилось на этом. Кораблик утонул. Вот. Поэтому в умелых руках умело, даже слабое оружие может оказаться грозным. А вот грозное оружие, если ты потомственный алкоголик, толку тебе все равно не принесет.